КФУ принял делегацию Университета экономики и технологий Союза Бирши Палат Турции. В Институте фундаментальной медицины и биологии разработан уникальный протез сосудов. Универ ТВ запустил прямую трансляцию ВКонтакте. Казанский федеральный университет принял делегацию Университета экономики и технологий Союза Бирши Палат Турции. Данный университет является частным некоммерческим вузом, расположенным в городе Анкара. Подробности смотрите далее. 26 июня состоялся визит в Казанский федеральный университет делегации Университета экономики и технологии Союза Бирши Палат Турции. Гостям представили для ознакомления экспозицию Музея истории Казанского университета, показали знаменитую Ленинскую аудиторию и исторический актовый зал, после чего состоялась встреча с руководством университета. О прошлом и настоящем вуза гостям рассказал проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Ученых Казанского университета и турецких вузов связывает многолетнее сотрудничество. На сегодняшний в сегодняшний день КФУ сотрудничает с шестью научно-образовательными центрами Турции. Сотрудничество сторон направлено на развитие таких видов деятельности, как взаимные обмены между преподавателями, научными работниками и обучающимися, реализацию совместных научных проектов, организацию академических программ, семинаров, научных конференций и обмен экспертными знаниями и программами в областях, представляющих взаимный интерес. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз.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 Сотрудниками университетской клиники КФУ была проведена одна из экспериментальных операций на свинье. В предыдущих выпусках мы уже рассказывали об этой разработке. Протаз основывается на растительном веществе – картофеле и кукурузе. Они становятся питательной средой, организм начинает съедать растительный материал, а образовывающуюся пустоту закрывает собственным материалом, запуская регенерацию тканей сосудов. Было сделано 15 операций на животных. Ну, Результаты хорошие, то есть мы их ухаживали, на следующий день они доставали на ноги, Дальше кормили мы их, ну и через определенное время делали УЗИ этого места, дальше компьютерную томографию, ну и через определенные сутки выводили из хронического эксперимента, ну парочку оставили на более долгий период, ну годик, чтобы прошло, там, 9 месяцев прошло. Протез поможет при самых разных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. От аневризма заканчивая атеросклерозом, поражением ну, сосудистой стенки. И... Даже любые трав травматические поражения. То есть если какая-то есть нарушение, то вполне возможно э, замена этого участка. Разработке необходимо пройти серию дополнительных испытаний, прежде чем ее можно будет применить на человеке. Помимо этого разработка может пригодиться и в других проектах Казанского федерального университета по медицине. Мы в таком университете находимся, где э, мы можем... Идя по этому пути, то есть начав какой-то особенный путь сейчас свой, мы возьмем и интегрируемся в, в определенную регенеративную медицину. И она уже пойдет еще другим путем. И возможно это будет гораздо быстрее путь, чем мы будем сейчас промышленный протез. А если заселить какими-нибудь клетками генетическими, то они будут гораздо больше реакцию давать на рост. По сравнению с аналогами, данный процесс сосудов имеет меньший риск инфицирования, может расти вместе с организмом и не вызывает появления нежелательных новообразований. Артем Тупичкин, Диана Шилова, Арсений Каримов, Универньюз. В Казанском федеральном университете с 1 по 6 июля пройдет 26-я Всероссийская открытая научная конференция распространения радиоволн. На встрече соберутся физики со всей страны и стран ближнего и дальнего зарубежья. О чем будут говорить на конференции, мы расскажем в следующем сюжете. 1 по 6 июля в КФУ состоится 26-я Всероссийская открытая научная конференция Распространение радиоволн. Организаторами мероприятия являются Российская Академия Наук, Казанский федеральный университет, Московский физико-технический институт и Российский новый университет. На ней будет рассматриваться очень широкий круг вопросов, связанных с распространением радиоволн. То есть это и э, системы связи, радиолокации, радионавигации, это зондирование э, атмосферы, верхней атмосферы, ближнего космического пространства. Это зондирование земных покровов из космоса. То есть э, такой достаточно широкий круг вопросов. В шестидневной научной встрече, которая пройдет на базе Института физики КФУ, примут участие крупные ученые и молодые исследователи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Конференция является всероссийской. То есть ну, будет э, из Японии ученый Мураяма, э, будут из э, Казахстана, из Белоруссии, из Грузии заявлялись участники, из Украины. Но в основном это, конечно, российские исследователи, причем география очень широкая. Это практически от Дальнего Востока, если вы знаете, есть такое село Паратунка, до Калининграда. Это институт ну, федеральный Балтийский федеральный университет имени Канта. С севера до юга, то есть от Мурманска до Севастополя, то есть практически вся страна приедет в гости к нам более 200 э, ученых Казанский университет будет встречать участников конференции уже в третий раз впервые она прошла на базе вузов в 1975 году а во второй раз в 1999 такое внимание Казанскому федеральному университету не случайно КФУ известен достижениями в таких областях как метеорное распространение радиоволн разработка методов и средств дистанционного зондирования ионосферы и многих других ну, Как любая конференция она служит э, обмену мнениями, идеями какими-то, то есть представление новых результатов в исследованиях, обсуждение каких-то вопросов, которые на настоящий момент являются достаточно живыми, требуют активного вмешательства, в том числе и научного сообщества. Лилия Талипова, Влетяров, Универньюз. Студенческий канал Универ ТВ запустил прямую трансляцию в социальной сети ВКонтакте. Теперь наши зрители могут смотреть эфиры прямо с экранов своих смартфонов и даже выбирать качество трансляции. Подробнее в нашем сюжете.